С вами Максим. И сегодня мы пойдем на елку в Воскресс-Школу. Первый раз туда иду. Очень первый раз. Но я хочу приступить как-то так. Так, здравствуйте, друзья. Я нахожусь в магазине альфа Скан с товарами. Сюда меня привела нужда. Нужда за карандашами Потому что мои друзья Мои друзья на вот грамоту ходят И им нужны карандаши обязательно с ластиками на конце Но поскольку мы любим их грызть То уже там ничего не осталось доброго Поэтому я возьму сейчас несколько карандашей по 7 рублей Здесь конечно большой ассортимент всего так, дальше по списку мне нужны мне нужно, тут много чего есть вот, вот эти точилочки, наверное, они неплохие у меня есть от а там дома одна, не буду покупать, так мне нужны сейчас я корзиночку возьму есть даже корзиночки это у меня рука занята И вторая занята, сейчас я так вот сделаю. Крепки мне нужны для Это степлера. Вот. Что-то тут я вижу. Пластики разные при разные. Это что такое? Тоже ластик что ли? Нужны скрепки для степлера. И скрепки Зажимы для бумаги. Что за зажим? Вот эти скрепочки, наверное. Эти. Зажимы для бумаги. Скрепочки вот а? такие. Восемьдесят рублей, двадцать рублей, силовые, еще мне надо для сортировки бумаги вот такая вот, вот такая вот мне нужна подушечка, все пальцы облизываю. Так, для степлера номер 10, вот эти, наверное, нужны. Маленький степлер. Я надавлю, будет... Это я все это не надо. Но не очень большой ассортимент, Но цены приемлемые. А дома недалеко находится, и еще у них есть карта дисконтная. пластилины это какие огромные. Псы. Вон какие. Максим вчера приходил, пластилин покупал. Любитель пластилина. Что же мне еще надо здесь, я не помню. Фоторамка какая-то вот. А, выпиливаем. Они рамку выпиливают. Доска с нанесенным рисунком, наждачная бумага, инструкция для уроков труда. Ничего себе. А же выжиг... там что надо делать-то? Доска с рисунком, картон, наждачная бумага, инструкция. Ха -ха. Даже для умелых ручек сколько стоит, интересно, 60 рублей. Ну-ка я посмотрю, попробую. Может быть, они сделают фоторамочку мне, подарок такой. Так, это что такое? А, это тоже какой-то конструктор типа, да? Техника и игра, шнуровка. А, это шнуровка. Понятно, это мы уже выросли из этого возраста. Так, сейчас я посмотрю, что у меня записано в моей записке. И нам пришлось, не может, это, это видео было... <соцентрический каляр> что теперь представляете... да я это, это да забыл? Нет, сначала все это не думаете. то много. Стой, не не Она потеряла, она ушла. Она серьезно, ушла. Стой. уже что ли птичек ловишь? А птичек-то нету. Нет. Спрятался такой, сидит тут. У меня на окошечке. Не помещаюсь, но все равно что-то лезу. Мы на полы были. Продолжим. Я сейчас буду. Я, я сейчас буду пить. Я. Вот эту вот это шурму. Давай, Вкусно? Правда? Да я Просто вода. Ой, папа тебя потерял. Ой, папа живёт. Где папа-то, где? Где, где, где? Ой, пап, я хочу... Ой, чего это да тут он, тут твой ребёночек, тут, не надо на меня прыгать. Иди вот на, ну. иди сюда, иди давай, иди. ну прыгай на плечо мне, давай, давай, давай, опа, опа, опа, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И... А, да ты сегодня, И чё это будет? Пошёл птичек варить, а тут что? Чё... А ты сидишь в зоомагазине? Ну, Магазин-то закрыт. Продавец ушел. Он уже, при... он уже трансформировался. Продавец. Ты сидишь в зоомагазине кого-то ожидашь. Кого ты тут ждешь? Ты а хочешь купить? Магазин закрыт. До свидания. Всем привет. Максима сегодня как это придется? Я не хочу туда идти. И поэтому я хотел снять видео, Вот первое видео. То, сейчас включу видеокамеру на Да. Толя, сюда смотри. Почему она у меня? Всем привет, привет! Я сейчас поставлю меня на паузу и продолжу. <постит> <постит> Ты хочешь себя снимать? Снимать лицо? Умеешь включать потом... Да не так же надо. Нет, Я смогу. Фрон... Фронтальная эта камера есть? С вами Максим. И Анатолий. Ай, э, меня так значит. Всем привет, с вами Максим. И Анатолий.